Клево всем друзья Фух. уже пол второго дня я выскочил на водоем с поплавком да не просто с поплавком сегодня я опять с гусиным пером да опять но я решил попробовать немножко вот такие поплывочки у меня хитрые немножко попытаться реабилитировать поплавок гусиное перо и для этого чуть-чуть поработал над ним и сегодня будем пробовать его в работе Фу, очень интересно значит долго думал над этим вопросом как попытаться сделать поплавок гусиное перо немножко более чувствительным подумал помог товарищ александр шугаев вдвоем подумали и кое-что придумали посмотрим что из этого получится сделал две оснастки да они вот так должны стоять они а вот так что я сделал ребята я перевернул гусиное перо чуть-чуть выровнял чтоб не сломать поплувок. чуть-чуть смог он более кнутый был чуть-чуть смог подровнять дальше внизу где воздушная часть я его подгрузил. И у меня стал поплывок наоборот. Основная воздушная часть внизу и более тонкая вверху. Посмотрим, что из этого получится, друзья. Поехали! красота медонос цветет вовсю значит время клевать карасю Красотище. о какое местечко интересное Фух, пакет какой-то ну тут и попробую Первый раз в этом месте ничего не знаю об этом участке водоема. Даже не знаю, какая глубина. Но надеюсь, что это поймаю. В принципе, большая глубина мне не нужна. Карась должен выходить на миляк. И поэтому, надеюсь, все будет у нас великолепно. Мешаться сразу будут с грунтом. Весна уже вступает в свои права. Теплеет. Сегодня плюс 10-11. Ветра нету, В принципе, очень классно. Очень комфортно. Просто офигительно. Фу, у нас опять поливали дожди. Они очень достали. Вчера целый день. Всю ночь прекратился только около 9 утра. Как обещал прогноз. Очень все сыро, мокро. Сюда я шел пешком. Машина не проедет. Такой приличный путь. Пришлось взять по минималке. Ну, как всегда, оборудование для съемок добавляет вес, аккумуляторы, камеры. Фу. Поэтому кое-что пришлось не взять. Ну ничего. И главное, что я на воде, на рыбалке. Сейчас уже около двух дня. Фу. Надеюсь, что-то поймаем. Погода сейчас шикарная. Полный штиль. Тихо, спокойно ну, это конечно требует дополнительную осторожность на воде так как полная гладь ловить буду возле камышков прям на мелячке сразу получится за камышами что там даже с глубиной не знаю возможно там очень мелко поэтому буду пробовать смотреть конечно этот монтаж сильно тонкой снастью нельзя назвать. хотя и не такой большой вес. У меня где-то подгрузка поплывка вышла 0,7. Вот сюда, вот на термоусадочной трубке сидит груз вот вот. вот. И еще набрал где-то полтора, где-то два грамма грузов. Прям тонкой снастью не назовешь, но тем не менее Посмотрим, что получится. Самому очень-очень интересно. Но судя по размеру подпасков, подпаски в разы меньше, чем при обычной огрузке, когда правильно поплавок стоит. Но, тем не менее, работа подпаска все равно довольно мало занимает подъема поплавка. По идее, на утоп он должен работать хорошо, поплавок, а на подъем, конечно, кривенько. Ну ничего. Попробуем, мне очень интересно. Слышал от некоторых людей, что в некоторых регионах, еще так в детстве люди делали, когда ловили линя, когда он более осторожный, чувствительная поклевка, и поплывки тогда гусиное перо переворачивали. И тогда поклевки линя были более заметны. Посмотрим, что у нас получится. Надеюсь, что то получится, друзья. Вода прогревается, температура воздуха повышается. Поэтому при кормке можно в грунт добавлять уже больше. Уже можно делать не, смело 1 к 5. И уже очень даже полезно добавлять вкусняшки. Вкусняшкой у меня будет пачка червей. Одну из пачек червей. Обычная магазинная, червя немного. Так, грунт жменькая вот тут я порежу ножницами можно больше но больше нету поэтому сколько есть делаю ножницами кромсаю ножницами режу в очень мелкого чтобы Маленькие кусочки на весь состав прикормки кое-где попадали. Тогда у карася будет больше интереса копошиться, искать вкусняшки. Так как у нас и так бедная прикормка, ему есть практически нечего. А рыба уже активизируется, готовится к нересту. По идее через пару недель у карася начнется нерест хотя в этом году может быть и задержка с погодой все зависит, Ну, скорее всего начнется через две недельки месяц и ему нужно больше питаться, и поэтому вот такие вот вкусняшки в прикормке ему совершенно не помешают, у меня вот тут прикормка это от 0,8 пачки где-то чуть меньше половины, треть где-то. Я ее слегка налил воды в нее, буквально капельку, вот она сухая, чтобы она была слегка влажная. На ощупь она практически сухая, слегка-слегка чувствуется влага. И вот червячков сюда добавляю. Честно, было бы 2-3 пачки, можно было бы 2-3 пачки добавлять, уже смело. Тогда у червя больше интереса будет крутиться на именно на вашей точке. Искать вкусняшечки. И теперь вот эту полусухую прикормку с добавкой червячков высыпаю в грунт. Грунт очень сырой, я его только что собирал. Практически в лужах собирал. И все это добро перемешиваю. Я буду ловить на поплывок. Закармливать шарами, поэтому не сеять не буду, не стараться выбирать, чтобы у меня там по суше было, по рассыпчатой прикормки делать. Не наоборот, пусть они будут максимально тяжелые, грубые шары, пусть они там дольше лежат, размокают, от прикормки будет идти аромат. Почти всю эту прикормку я выкину сразу шарами. Оставлю буквально чуть-чуть, чтобы маленькими шариками, орехами иногда подкидывать карасю. А это выкину сразу, пусть лежит, пахнет. Вот видно, тут попадаются червячки. Их немного, но не попадаются. И карасю будет интерес их стоять выбирать. Штиль сводит с ума, а тут наоборот. Штиль заставляет кайфовать поют класс Фу. вчера тяжелый рабочий день был очень устал а сегодня кайфую ну что прикормка пока настаивается еще возьмет влагу а я буду сейчас подбирать искать точку ловли отбивать глубину удочкой поехали друзья Ну что, точку нашел, начинаю кормить шарами. Фу. Вот такой шарик. Очень просто состоит из земли. С вкраплением прикормки. Очень вкусно пахнущий. Там небольшой свал Поэтому я кидаю Чуть-чуть ближе Кидаю куда угодно Только никуда надо О, попал Да, сейчас рыба будет напугана Сначала Но если она здесь есть Минут через 20 Карась подойдет И будет интересоваться нашими вкусняшками Рыбалке осталось всего несколько часов, поэтому оставлять прикормку на второй закорм я не буду. Оставлю исключительно на подкорм. Буквально чуть-чуть. Поэтому вся сразу прикормка пусть лежит тут и привлекает карасика. надо набрать воды в садок. Садок набран. Долго ждать, когда подойдет рыба, это не наш метод, поэтому одеваю наживку и сразу забрасываю. Начну с одного опарыша, а чем очень сразу с двух, сразу за один и два опарыша. Смотрим, густерка она тут есть другая рыбка а может сразу и подойдет ну что первый заброс с модернизированным гусиным пером заброшен погнали ждать поклевки льет с первого заброса ловим густеров густера вездесущая, тут уже оп оп оп а вот это кто а вот это и карасик ребята на утоп видно поклевку отлично вот первый малыш подошел первый боец Иди сюда, ай, не в травку, вот это карасище, шикарный, вот такой красивый, шикарный карась, ух, как он повел красиво, ам-ам. Красиво приподнял, какой давай-давай боец, а, а, сошел друзья, сошел, какой он был шикарный, сошел, Хе -хе -хе. классно был, приподнял так красиво, профессионально я бы сказал. Терброд опараша с червячком срабатывает. очередной лопать, а очередной красавец ребятка, вот такие красавцы клюют, просто шикарный карась просто красавцы сейчас поплывок сейчас подпасок положил один на дно и видно, как поднимают поплавок, ребята, мне нравится. Да, он не идеальный, но пока мне все нравится. Ребята, если вы считаете, что я рыбанутый, пишите, клево всем-то рыбанутый. Давай, давай, давай, давай. иди сюда, красивая, красивая поклевочка, шикарная, небольшой, но рыбка, ну, давай, давай, а, сход, ударил по губам, не засекся, а, крючок сломался, Представляете, друзья, крючок сломался, Первый раз у меня такое на этом модели крючка. Поставим другую. Вот так. Я по губам ударил. Кстати, друзья, на карася именно легкость крючка порой влияет. Больше всего. Очень часто люди допускают, рыбаки допускают большую ошибку, ставят толстый крючок. Огромный часто нужен на него именно до да, большой 12 десятка бывает даже восьмерка но при этом крючок должен быть относительно легкий тоненький и это может сказаться коренным образом на количество поклевок и на качество поклевок давай давай давай а тащил-то? Ого, ого, ого! Потом клюнул сразу. Только забросил, только приводнилась. И он сразу клюнул. Ребята, вот такой красавец. Вот такой. Вот такой красивый. Очень красивый. Фу, как классно вот так вот посидеть. Судочка на берегу. После трудовой недели. Друзья, вы меня понимаете. Это. Давай, давай. Иди сюда. Иди сюда. Ой, какой хороший. Ребята, вы это видите? Красавец, слушайте. Сегодня меня караси порадовали. Размерчики попадаются очень приятные. Великолепный карась. Просто великолепный. Монстр Краб. Красный Вектор понравился. Работает питом. Крупный карась скушал все два раза, два раза. Хороший карась, зачетный. Оп, оп, повел, повел, повел. В другую сторону пошел. Ребята, мне нравится. Хороший. Апсхоп. Ребят, мне зашел мне этот поплавок. Стоит копейки. Реально, что его? Пошли, купили. Сколько рублей? 9-10 он стоит. Переделка. Тоже стоит недорого. Если вам нужен. Действительно недорогой поплавок. Если вы его любите. Именно гусиное перо. Ребята, я рекомендую. В тихую погоду. Все. Даже не по сильно активной рыбе. Вот в том варианте, который я изобрел и сделал. Можно смело работать. Ловить. Поклевки видно. Подпасочек небольшой. Вот я сейчас ловлю. У меня один маленький подпасок лежит на дне. Все великолепно. Просто придраться особо ни к чему, друзья. И на подъем, и на утоп. Я бы сказал, это, наверное, сейчас будет один из самых дешевых поплывков, которым можно реально ловить рыбу. Притом, может быть, очень пассивно и будет плоховато. Опа, опа. Ух, красавец. Великолепно, все видно Он приподнял и туда-сюда возил Да, не сильно, не Прям, но я со своим зрением При том, что Бликуют очень сильно Я великолепно вижу поклевки А блики очень сильные стоят Я вижу поклевки, ребята Слушайте, монстр неплохо работает тоже, Поклевки довольно быстрые Вот так вот я до этого пробовал Монстр крапку. У меня особого результата не было. Давайте я вам еще поплавок покажу еще раз поближе. Вот он сам поплавок. Вот он как в реальности, как он в магазинах продается. Эта часть белая полностью. Это вот покрашенная. Вот тут на термос трубку я в нее ставил, грузила. Посадил термотрубочку, грузило обрезал до нужного расстояния, а это уже сверху одет кембрик. Это просто с, с, трубочка, ниппель, через которую проходит леска. Вот еще одна и вот одна. Все. Огрузка у меня на него. Вот основные груза. Причем два грузика идут одинаковые. Их я могу сдвигать по необходимости, что как мне нужно загрузить. Чтобы, допустим, не сносило. И вот подпасок. Вот весь монтаж. И вот он, 15-сантиметровый поводок. На данный момент вот этот подпасочек маленький лежит на дне. И когда его приподнимают, подплавок где-то взлетает ну, миллиметров на 5-7 до сантиметра. взлетает, И я уже вижу, сам поплавок я грузил его покрасил и огрузил вот так вот. Вот он у меня по вот эту красную линию огружен И вот когда его приподнимает, я вижу раз, белое тело появилось. Он вот так раз, раз. Я вижу, его приподняло, вот белое тело великолепно видно. Так что поклевки все видно. Карась, несмотря на не активность, груз для него, подпаска удовлетворительный, и он практически не бросает, все, все, все отлично. Друзья, я этот поплывок, насколько мне, насколько мне не понравился обычное гусиное перо, настолько вот этот, я считаю, нормальным, адекватным поплывком, которым смело можно ловить и пользоваться. Если ловите, изначально знаете, будет крупная рыба, да смело часть грузов опускаете вниз подпаску кладете их на дно вы увидите поклевку на подъем если вы ловите леща без проблем нужное количество подпасков опускаете на дно на дно кладете там 1 2 3 подпаска больше нет смысла удержать а остальные груза ставите сантиметров 15-20 выше подпаска, когда хороший лещ берет, он приподнимает он часто очень берет, таким образом, что заходит на, на насадку сверху, берет и назад откатывается, таким образом мы видим поклевку все груза приподнимает Оп. и если мы то в любом случае мы увидим поклевку на подъем всего поплывка. Вообще великолепно. А так как самая плавучая часть у нас находится под водой, то компенсация веса грузов будет очень большая. И поэтому того же леща будет ловить на этот поплывок. И видеть выкладывание поплавка целиком на воду, это будет просто великолепно, сказка, не сильно напугая осторожную рыбу. Ребята, я серьезно, я этот поплавок в таком варианте, как я его изобрел, сделал, рекомендую в использовании. Вместе с современной правильной огрузкой поплава, поплавка при использовании подпаска отлично поплок получается вот, притопило повело вот я отлично вижу поклевку ребята вот просто отлично пойди сюда Ах, а, какой ураган а теперь его сдержать не пустить в камаши ребята не пустить ой красавец класс да дипы работают дипами сейчас есть смысл пользоваться Потому что они реально нужны. Рыбы на точке много. А толку от этого мало. И дипы увеличивают шанс поимки рыбы. Вот он красавец, ребятки. Вот он. Сейчас дипы, смесь перцев. Отлично сработал. Смотрите, как красавец. Смотрите. Достойный карасик. Офигетельный. Ну что, друзья, буду собираться. Дождик припустил. Я отлично половил, поймал пол ведра карасей, около 50 штук, за три часа рыбалки. Просто оторвался. Ребята, рыбанутый, который сделал этот поплавок, сказал, что ловить можно. Реально, нормально. За такие деньги немножко смекалки немножко рук и вы получаете очень дешевый нормально работающий поплывок да это не спортивный это не такая чувствительность но это нормальный поплывок по сравнению с тем что сравнивать с обычным кусиным пером вот этот получился во сегодняшняя рыбалка это показала я просто отлично кайфанул когда я вижу все поклевки я вижу что рыба не бросает Наживку. Она ее кушает. Сегодня лучше всего работал червяк. Опарыш на втором месте. Кукуруза чистая. И манка полностью игнорировалась. И дипы. У меня было сегодня 5 дипов. На последнем месте оказался чеснок. А на первом смесь перцев. Просто разница была колоссальная. Без дипов и с дипами. Просто. На точке собралось очень много рыбы, вокруг поплывка поднимались пузырьки воздуха, все время чуть-чуть как будто дождь идет в районе поплывка там в районе полтора квадратного метра, вот все, пузырьки были, так карась стоял там и копался и вот дипом, а, и когда я ловил без дипа было очень много багрений как только начинал пшикать, багрения практически полностью прекратились, все поклевки были в рот и самая большая скорость реакции поклевки была эта смесь специй сегодня Пшикнул, заброс Сразу практически поклевка На счет 15 10-15 поклевка <с> Ребята, я кайфанул Я надеюсь, вы тоже будете Чаще кайфовать на рыбалке Хорош, Хороших вам лов До новых встреч, друзья